Куда мы спешили, я не пойму куда? И мы разучились влюбляться, в поисках денег и глянца. Зачем эти ваши запреты? Ведь был момент, когда бесконечным казалось всегда это. Ты моя юность, что грела надежды, мы так нули. Ты моя юношка, та от лука, дым сигарет. Это за один за один Все так же, как вчера в мои в моих глазах, И кажется, что нет конца зимы на станции метро, и темный силуэт вновь пробудился прелесть и весны, черная юбка. Твоя как твой мимолетный взгляд я тут же уловил Твой запах кофе сладок, не надо мобилады Всю душу бы тебе сейчас издал Ведь ты скромная, скромная, симпатяшка Отрицать не буду фа, такая няшка у меня то дерзкие их боты Мне нравятся такие, как ты кросс кросс скромная кромная а Отрицать не буду, фаль, такая няшка Поглятают дерзкие их бунты Мне нравятся такие, как ты oh, yeah. В тебе одной увидел все мечты свои Твои глаза, отражение чистого сердца Интриги, спеть, ссоры, все это не для нас Люблю тебя всецело, но не на показ Черная юга, игривая, как кодик Твой мимолетный взгляд и же уловил Твой запах кофе сладок, не надо мармелада Всю душу бы тебе сейчас избил, Ведь ты стройка Дерзкие и фонды. Мне нравятся такие как ты. У -у -у. <связывая> Засыпаю в колыбели тишины. Просыпаясь в одиночестве один Ты на все забила, о любви забыла Эй, губай, аминдали бай И пролетают тысячи камней. Мимо меня, меня будто нет И тупые ровнодушных миру лить Пролетят, как стая мертвых птиц там горит закат, но тебе все равно, все равно, Неважно, не важно, что будет, подарю весь мир, но тебе все равно, Все равно, все равно, все равно, кто любит. А -а -а, это равно душе, на холоде как душ, в холодном как оружие. День за живое, не найти теперь мир, ты моих твои слова ведут себя, как на живое эти действия ведут себя. Если жизнь мала, то билет на праздник, то почему с тобой мы так часто пустим? Люди бывают порой, не той самой масти. и лучшим выбором будет просто уйти. Мы потеряли любовь в большом городе. В этой суете Пара до стороны, баррикад, никакой ты пара на твоих фиглов, И привет Горит закат, но тебе все равно, все равно И не важно, что будем падает весь мир Но тебе все равно, все равно Все равно, кто любит и это равнодушие В холоде, как души, холодном, как оружие Быстрее в себя, лучшее обратную это больше чем когда половина скажет что все будет решено какие к черту планы если время решит то Но я не верю тем кто говорит чтобы я остался я не верю тем кто говорит что не поплёт мой кабл невздор очень скоро повезет. ты это поворот и все и скоро повезет, значит во всё между нами не посмотри обратив зон И как красные полосы обрати зон ты это поворот и все и скоро Значит вам все. Между нами небосвод Обрати взор Я как полосой на полосу Обрати взор Обрати взор Обрати Я помню, ты мечтал Я помню, как ты верил Если выжимать в пол, то выжимали до предела Но время сосчитает а после всей моей потери Я хотел бы видеть завтра И хочу быть кому я не знаю, в чем тут весь секрет, Но вы жду когда придет момента Пролетая поворот, мимо и всю Ей скоро повезет, значит во всю Между нами небослот, Обрати взор, Как как раз на полосу и обратись Прыта по ароп и мы вс, Есть скоро повезет, значит вам вс, Между нами небосход обрати взор, Я к прекрасной полосу обратить вс, Пролета пуара, пимый вс, Есть скоро повезет, значит вам вс Между нами небосход обрати взор, Я к красной полосу обратиться, на обрати взорвался. Но не потерял, Я обычно убит, но не потеря но... Yeah. Гасишь дверь, сжимаешь телефон, а тебе не в этом мире вечный поиск тепла. И пусть со мной рядом, пусть согреется тело. Я молчу, не осталось больше слов, но блюда, как висит зимой. Не пропускай близко но снова Проиграй край, не чисти близко наступай потеря. Не скажу, но я люблю тебя. Я твой. Не Влюбляйся, я не твой герой, Будет больно, не тревожь покой. Ты скучаешь так же, как и я. Сложно, сложно. Я их вообще редко боюсь. Раиль просто на ну, экзамен пришел. Да, да. да Диана. Профессор Диана. Так, Раиль, зачетку, молодец, возьми. в одной полки, да? Хорошо, хорошо. да.